Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего обзора – инвестирование в золото или как ложиться в золото, не покупая его. Обезличенные металлические банковские счета или покупки золотых монет невыгодны из-за высоких комиссионных или разницы между ценой покупки и продажи. Приобрести фьючерсы на золото на московской бирже могут себе позволить только опытные инвесторы, обладающие специальными знаниями и солидным капиталом. Наша методика доступна для широкого круга инвесторов и дает возможность извлечь прибыль из роста стоимости золота, не имея специфических знаний и вкладывая небольшие средства. Итак, регистрируемся в электронной платежной системе WebMoney. Открываем программное обеспечение системы, так называемый Кипер. И в этом Кипере регистрируем два типа кошельков. Первый рублевый для ввода и вывода денег и второй золотой или vm Gold кошелек специальный для инвестиций. Процедура создания этих кошельков, так же как и процедура регистрации, абсолютно бесплатна и не потребует много времени. После создания кошельков рублевый кошелек необходимо будет пополнить. На сайте WebMoney в разделе «О системе» вы найдете большое количество различных способов пополнения рублевого кошелька. Самые распространенные способы. С помощью платежных терминалов, интернет-банкинга, банковских карт через банкоматы. Выбрав наиболее удобный или наиболее выгодный способ, пополните свой рублевый кошелек. Подробную информацию о ВМГО в кошельках вы можете получить на сайте WebMoney в разделе «Типы кошелька». Обменивать рубли на золото будем через сервис Exchanger. Этот сервис представляет из себя биржу, где участники системы расчетов WebMoney покупают и продают различные валюты и товары посредством выставления встречных заявок. Выбираем направление обмена, то есть куплю ВМГОЛД золото, продам ВМР рубль. Сверху находится самый выгодный курс обмена. Выбираем его, если в этой заявке достаточно средств для нашей покупки. Указываем сумму рублей, которые мы хотим инвестировать в золото. В поле ВМГОЛД Автоматически проставляется количество золота в граммах в соответствии с условиями. Заносим в поле номер кошелька, номер нашего ВМГОЛД кошелька и выполняем операцию покупки золота. Теперь на нашем Gold кошельке появилось приобретенное нами количество золота в По прошествии некоторого времени, если цена на золото на мировых биржах выросла, мы можем провести обратную операцию и обменять наше золото на рубли, получив инвестиционный доход. Операция по продаже золота за рубли абсолютно аналогична. Только необходимо выбрать другое направление обмена. Куплю ВМР рубли, продам ВМГО золото. Также выбираем сверху, самый выгодный курс записываем количество золота в граммах, которые хотим продать, и на выходе получаем сумму в рублях, пересчитанную в соответствии с условиями заявки. Также копируем и вставляем номер кошелька, только теперь рублевого, и выполняем операцию. Теперь на наш кошелек поступают рубли, которые остается только обналичить, выбрав самый удобный или выгодный способ.